Вопрос не в запрещении себе проживания негативных эмоций. Запрещать нельзя, запрещать – это игра ума, запрещать – это перекачивание энергии в тот же самый ум, из одного, в уме, из одного места в другое вопрос в том чтобы распознать что стоит за тем что вызывает в тебе негативное переживание и если и при распознавании ты увидишь что там ничего нет потому что негативное переживание вызывает как раз вера в ложные концепции вера если копнуть еще глубже, то в конечном итоге вера вообще в обособленное существование, потому что именно здесь и лежит основа всех страхов, которые есть в принципе у человека. Вот. Но на более поверхностном уровне и таком житейском, обыденном, это вера э, в какие-то концепции, в какие-то понятия. И при понимании, что именно в тебе вызывает вот эти вот негативные переживания, не нужно с ними бороться, потому что в конечном итоге там бороться ни с чем. Нужно распознать, что не с чем бороться. Но не запрещать себе быть грустной. Да? Допустим, ты чувствуешь раздражение, да? и эм, ты начинаешь думать что я не могу испытывать раздражение, это негативная эмоция. Как же так? И начинаешь подавлять в себе это раздражение. Но будучи волной, поверхностной волной, вызванной определенным источником, в данном случае источником как некоторой ложной концепции, ты инерцию этой волны в любом случае будешь обязана пережить, даже если сейчас ты себе запретишь ее переживать. Но в данном случае нужно поступать мудро, нужно распознавать источник, и тогда он перестанет пускать волны в тебе. И без вот этих вот ложных, глубинных источников, которые постоянно вот так вот только и волнуют ум человека, мы увидим, что в действительности все есть покой и радость, когда ничто не волнуется и не задевается. Вот. Здесь не в том, чтобы в себе искусственно вызывать радость, заставлять всех любить там, и сопротивляться каким-то негативным эмоциям. Нет. Нужно распознавать ложность всего этого негатива, и тогда у вас не будет вот этого вот непонятного колебания внутреннего. А без вот этого внутреннего колебания, которое вызывается раздражением, вот каким-то унынием таким, сознание начинает сиять. Когда его ничто не затмевает, никакие вот эти вот негативные верования, нечем, нечем огорчаться, просто нечем огорчаться. И все всегда замечательно и прекрасно, вот и все. Mm-hmm.